Вас приветствует магазин спорта Extreme Bike. Продолжаем говорить про необходимые аксессуары для вашего велосипеда, и одним из таких аксессуаров является подфляжник, который поможет удерживать вашу флягу во время езды и иметь все время под рукой воду. Очень актуально, особенно для поездок по городу и для покатушек более часа. Что представляет из себя данный аксессуар? Это фирма XLC, американский бренд, модель называется Ходалах, очень удобная, конструкция гибкая, обеспечивает плотную посадку фляги любых размеров и исключает дребезжание во время езды, что немаловажно, так как дороги бывают и кочками, если это горная езда по пересеченной местности, тогда это на 100% актуально. Очень красивый дизайн у этого подфляжника, сделан он из алюминия, достаточно легкий, весит всего лишь 53 грамма, сверху есть элементы из пластикового ударопрочного, есть разные варианты по цветам, есть серый, красный, черный и синий. Вы можете подобрать тот цвет, который подходит под раму вашего велосипеда. Также обратите внимание, что сзади есть специальные крепления, которые помогут установить подфляжник на ваш велосипед. Вот так он выглядит, покажу поближе. Очень красивый, выкрашено все аккуратно, глянец. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные аксессуары для вашего велосипеда в тех цветах, которые дополнят стиль вашему байку www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.